Москва Здравствуйте, Энергосбыт беспокоит, Павел Владимирович. Послушаю по задолженности. У вас задолженность на сегодняшний день шесть, пятьсот пятьдесят три, сорок девять. Когда вы будете оплачивать? Кто вам сказал, что я должен? верно? Этот адрес? Ну, я и спрашиваю вас, кто вам сказал, что я должен? Ну, так вот у меня стоит В программе выходит вот ваша сумма долга ну, вы, сначала, не... вы сначала разберитесь со своим начальством, которое мне не ответило на каком основании они продают электроэнергию жителям города Кунгура? Откуда они ее берут? Ну что продают? Вы же при пользуетесь? Вы обязаны оплачивать услугу? Вот меня подключили, вернее сказать, дом подключили, когда дом был построен, понимаете? Ну, вы можете подъехать в офис и разобраться в офисе с этим вопросом? Так я уже подходил в офис. И что? Мне не почему не делать? Мне ответа никакого не дают. Я много писал раз уже. Вон. Вы мне из Перми звоните вы, оплачиваете... из вы оплачивать ничего не собираетесь, да? Нет, я говорю, вы мне звоните откуда, из Кунгура или из Перми? Нет, из Кунгура. Из Кунгура. А вот вы мне скажите, у вас доверенность какая-то... У вас доверие, слышно меня? Вас да. плохо слышно вообще. Алло? Ну вот сейчас слышно? Да. Вот я вас спрашиваю, у вас доверенность есть от... У вас кто начальник в тюрьме? При чем тут начальник? Не ну, дали как? работу обзвонить блажников? я звоню. Ну так вот вы сами так, не знаете, вы сами не знаете э, то, что вы преступ действия совершаете. Вы Какой поинтересуетесь у вашего начальства? У вас должна быть доверенность, чтобы мне звонить от начальства? Понимаете? В общем, вы не собираетесь в долг я все понял? Вы, вы меня не слышали, то, что я вам сказал. Какая преступность, вы вообще какую-то ерунду говорите? Ну вот, когда вы узнаете, я вас предупредил просто, что вы преступные действия совершаете, вы узнаете у начальства вашего. Вы должны действовать от имени юридического Вы лица, оплачиваете которое... долг, собираетесь? Да не надо никак как попугая повторять, я слышу вас хорошо. Я вам объясняю. Ну, так... так вы поймите меня тоже правильно. Вот когда вы будете основательно готовы к тому, чтобы разговаривать со мной, и все по закону делать, а не так, что вам сказали, я делаю. Мне тоже сказали, я сделаю. Может вам сказать э, об стену головой ступницы, вы тоже это сделаете. Вот я вам объясняю, что вы прежде чем делать что-то, вы выясните, правильно ли это делаете. Вы не по закону это а действуете, понимаете? Я вам еще раз объясняю. Вы узнаете, имеете ли вы право звонить мне у вашего я начальства. Поняла. Я все поняла. Ладно, до свидания. До свидания. Дорогие друзья, я позже выложу документ, по которому вы можете сделать запрос электрикам. На каком основании они берут деньги с вас. Ну и спасибо большое за просмотренный ролик.